Привет, подписчиков. Продолжаем учиться ходить на руках. Вторая часть. Мне кажется, что я чуть-чуть продвинулся. еще чтобы мы сегодня это вместе проанализировали, что у меня получилось лучше. Или я стою на месте. You afraid of the limelight? You wanna wait till the time's right? Put a ring on the shit, yeah, I might. Even when I'm out real late talking to a bad one, baby girl, know I'm thinking about you. And we both came way too far just to drop everything and forget about the shit we've been through. Ain't nobody fall in love no more. All they want to do is chill up in the club, oh, Lord, yeah. I mean, I had my shit fun before, but I'm done with that. I feel I'm wanting more, yeah, uh. Немаловажно делать и подводящие упражнения. Это пробовать ходить на руках к стене и обратно. Это отжимание в стойках на руках. То есть они очень укрепляют руки, а также дают привыкнуть э, к балансированию э, на руках баланс на руках здесь очень важен то есть важнее даже не сама ходьба а баланс при ходьбе то есть медленно ходить flying thinking that I'm but I'm lying on myself just trying to do better but I fly across the world seeing the same weather take it as a song you can take it as a letter не забывайте подписываться на мой канал Ставьте лайки, если понравилось. Пишите в комментариях, если есть какие-то вопросы или же критические замечания. Ну и не забывайте про колокольчик. До следующих встреч.